В автобусе мы собираемся в выбор на экскурсию все готовы уже по одеты. Откуда мы знаем его имя? Уже в наши советские годы раскопки Кремля велись, расчистки, и была найдена монета серебряная. На этой монете, в общем, изображение профиля, и подписано Рудольфа Фиаравати, а с другой стороны монеты Аристотель. И вот эта историческая ниточка приведет к имени знаменитого инженера, который работал при... Ане Васильевиче, то есть Третьим. Этот инженер строил Китай город, пушечный двор, башню Кремля. И он много-много новшеств принес ну, как инженер, как строитель, как архитектор. И благодаря вот этому Рудольфу Феоровати, итальянцу, когда его пригласил Иван Третий, он создает знаменитую инженерную конструкцию, которая называлась Барухи. То есть огромное сооружение, которое забрал. Вот уже вокзал. Железной дороге с вами движется, железная дорога с правой стороны. Городов, то есть немецких городов. Здание банка как-то и, и по-прежнему. на территорию парка. Парк, по которому мы с вами пройдем, пройдем прямо вдоль вот этих красивых лип деревьев. Улица, по которой мы пройдем в сторону с одной стороны здания, а с другой стороны парк. Глубина, длина этого парка 1200 36 метров, но мы пройдем практически половину парка, чтобы увидеть площадь, название которой Красная площадь. Потом возле, возле Красной площади пройдем через парк, библиотеку Алмара Алта, посмотрим от библиотеки к кафедральному собору, который был разрушен после войны уже, и выйдем в среднее конвертикационных, которые были построены в 16 веке в бастионниках Театральная площадь, затем Аллея Славы, памятник трамваю. Возвращаемся сюда, мимо пробкового дерева, и идем мимо пробковой площади на О, ой, ой, ой. Эй, эй, эй. Шли, шли, шли порадовать детей. Okay. <laughs> Пить либо пекарни. Винла. Здесь вроде твой бенз, Где-то ногу он был Он уже все. А вот вот он, а вот. спортивный чемпион.